Всем привет! Сегодня мы в гостях у одного из наших заказчиков пытаемся разобраться с одной интересной проблемой. У нас есть камин, когда мы его растапливаем, а дым через, вентиля... через вентиляционное отверстие попадает обратно внутрь помещения. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент и посмотрим как это работает. Помимо естественных вытяжных каналов, обязательно должны присутствовать в том числе и естественные приточные каналы для поступления воздуха внутрь помещений. Можно реализовать несколькими путями. Например, можно поставить остекление с возможностью реализации функции проветривания. Когда вы растапливаете камин или любой другой прибор, который на естественном топливе с реальным огнем, потребляет воздух, который находится в помещении. Через какое-то время поступление воздуха начинает происходить из всех возможных мест. Проще всего, конечно же, это сделать через вент-каналы. Еще немаловажно грамотно установить сам дымоходный канал, в том числе верхнюю часть уже над кровлей. Мы можем видеть навершие в цвете покрытия кровли. Внутри там располагаются дымоходы и вентиляционные каналы. Так вот, у дымохода, помимо этого, есть еще дополнительные конструкции, элементы, которые обеспечивают вывод дыма из дымохода в правильном направлении. Также есть опасность похожего рода при близком расположении фановой трубы рядом с вент-каналами. Тогда запахи из фановой трубы все попадают обратно в вентиляцию и остаются в помещении. Для того, чтобы подобных проблем избежать, если есть такая возможность, различные Выходы на кровли э, рекомендуется размещать э, в, разных направ... в разных частях э, не очень близко друг к другу. По большому счету это не панацея решения проблемы, так как при э, плохом стечении обстоятельств, о ком как, например, ветер, э, вы... Не в, ту, не в том направлении, в любом случае все эти запахи могут э, затягиваться в вентиляцию. Если нет возможности установить принудительную систему приточно-вытяжной вентиляции, так как это достаточно дорогостоящее удовольствие, э, необходимо обеспечить хотя бы естественную систему вентиляции, которая состоит из элементов обеспечивающих приток воздуха и элементов обеспечивающих выброс воздуха таких как вентиляционные каналы с открытыми решетками внутри помещений если ролик был вам интересен подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до встречи